Каждый в жизни мечтает быть успешным и ищет свой путь. Как зритель в театре мечтает заглянуть за кулисы, так и каждый мечтает заглянуть за кулисы большого бизнеса. С вами программа «Бизнес по существу» и я, Айдар Булатов. Сегодня программа особенная. Сегодня у меня в гостях тот человек, который уже был в этой аудитории. Это депутат Государственного совета, руководитель группы компании «Зао Эссен Продашен» Барышев Леонид Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами уже рассмотрели много вопросов, связанных с тем, кто предприниматель, какой его путь, какие у него должны быть принципы и что он не должен делать на своем пути. Сегодня я хотел с вами рассмотреть те вопросы, которые не успел задать в прошлый раз. У вас сколько сейчас бизнесов? Ой, я не пересчитывал, но в одной книжке прочитал, что у нас настоящего предпринимателя должно быть 10. Ну, Где-то около этого, наверное. А, а Меня и наших зрителей всегда волновал вопрос Каким образом можно стать успешным серийным предпринимателем Вот а, есть такое слово Серийный предприниматель Можно ли вас назвать Это серийным? Похоже на серийный убийца Нет, нет Я не отношусь к серийным предпринимателям Если говорить о бизнесе, который Отличается от основного моего производства соусов То они как бы такие Или около, или вынужденные То есть что-то родилось из какого-то каприза Приросло в некий бизнес, а где-то, допустим, была идея, которую нужно было э, пробовать, и она каким-то образом была передана там, друзьям, знакомым, которые ведут этот бизнес. И по большому счету, я не чувствую себя человеком, который может сильно создавать бизнес. А какой, э, какое количество этих бизнесов было успешно, какое вам пришлось закрыть? Ну, в основном, как раз э, расставляя приоритеты, мы делаем ставку. Вот наша основная команда на основные бизнесы, а остальные, как бы, бизнес-идеи мы предлагаем э, предпринимателям на рынке. И в виде передаем, или вот э, кому-то продаем оборудование, люди работают. Допустим, проект «Эссенагра» родился как раз таким образом, что это то, что мы опробовали, оно не пошло для федерального масштаба, но для локального рынка нормально выживает. Поэтому мы отдали это в виде учредительского взноса в компанию «Эссенагра», и ребята работают и обслуживают какую-то часть рынка. Где-то наши дистрибьюторы, где-то наши магазины, где-то на свободный рынок. Ну, что-то зарабатывает. — А у вас осталась доля в этой компании? — Да, у нас есть доля. Мы получаем дивиденды. я Раз в три месяца получаем отчеты утверждаем, как бы, план на, на будущий год. Одна таких из более успешных моделей управления мне нравится то, что там люди самостоятельные, работают, и у нас там четко прописано, что мы должны платить дивиденды. Если компания не платит дивиденды, она нам не интересно. Мы получ... 40% прибыли направляется на дивиденды. Там у нас учредителей, кроме SN Production, еще человек 5% у кого-то там 10, то 15 процентов, но интересно получается опыт какого-то коллективного управления, как маленький совет директоров, все, все по взрослому, взрослые инвестиции, принцип такой: 30 процентов мы направляем на реинвестирование бизнеса, 40 процентов на дивиденды и 40 процентов такой 30 процентов первоначальных на наоборот на капитал и 40 процентов обязательно инвестиции. И вот Интересный подход. Раз в год подбиваем сумму, которая определяется, бюджет, все по взрослому защищаются проекты. Вот такой вот интересный бизнес родился как раз как бы, за пределами периметра нашего основного бизнеса. У меня э, в вашем бизнесе получилось 110% доходности. Если делить э, э, на все части, то 30-30-40. То получается 110. Ну, вы нет, были 30, всегда для 30, меня супер успешным э, предпринимателем. 30, 30, 40%, 40 дивиденда, 30 оборотка, 30%, 30% на, на инвестирование. Понятно. А я уж подумал, я нашел, как из рубля сделать рубль 10, я уже хотел побежать отсюда, Леонид Анатольевич. Нет, ну надо приходить в нашу компанию, здесь 10% дополнительно рождается. Правильно ли я понял? Вы сами создаете бизнес, а потом предлагаете его на свободный рынок. То есть нет, вот в этом случае мы... так произошло? Мы этим бизнесом занимались, в какой-то момент поняли, что это не Я федеральный думаю. масштаб, дальше инвестировать в него невозможно. М -м, и понятно. мы, как бы закрывая этот бизнес, предлагаем оборудование на продажу и кто-то его покупает и, и работает. То есть, вы упирались в то, что он не может стать федеральным лидером? И да. решили отказаться. То есть мы делаем ставку только на те бизнесы, которые могут быть потенциальными лидер, федеральными лидерами. Если мы начинали кетчуп, то кетчуп была ставка на федеральное лидерство, джемы на федеральное лидерство. Тоже конфеты мы запускаем, э, полые вафли на федеральное лидерство. Если это не получается, то мы концентрацию своих усилий с, э, снижаем, предлагаем оборудник продажи, возможно, тут с предпринимателя покупает. А какие бизнесы вот так вы сократили? Какие направления вы сократили? Мы сократили в свое время э, лапшу, быстрое приготовление. Производство сухих специй сократили, картошку сократили. Делали еще соусы, жидкие сократили. Ну, кое-что, наверное, там в сети кое-какие позиции дальнего сорсинга. Вот интересно, вы же каждое из этих направлений запускались с тем, что вы станете лидером. да, То есть и все предпосылки для этого были. Или это по То есть вы говорите, а давайте попробуем, например, да, что у нас получится. Или все-таки это э, четкий бизнес-план, анализ рынка, понимание своих конкурентов и понимание тех шагов, которые надо сделать, чтобы стать федеральным лидером. В каждый период э, рыночной ситуации бывают какие-то ниши открываются, в которых можно сделать э, э, рывок. Этот рывок требует определенных усилий инвестиций. Вот когда мы работали в Лапше, где-то лет 5-7 успешно работали, поняли, что линия загружена, и нужно делать следующий скачок. Параллельно с нами Александра София, Ролтон вырастали. Они делают это быстрее и успешнее, поэтому, чтобы за ними угнаться, нужно было делать существенные инвестиции, нужно было строить mm -hmm. срочно здание, наращивать объемы. объемы для того, чтобы оказаться на рынке как бы хотя бы и в маркетинге усилия, но нельзя быть э, и там, и там усидеть на двух стульях. Поэтому приняли решение все инвестиции стоит точно на Махееве и ушли полностью с этого рынка. Mm -hmm. Хотя, бы рынок, хотя бы было достаточно успешное как бы, начало и в момент закрытия мы э, сознавали, что мы теряем 10 миллионов прибыли в месяц, но мы приняли решение, что мы пойдем э, в джемы и кетчупы. А тогда какие э, правила успешного запуска, да? то есть вот э, те направления, которые вы запустили которые действительно стали лидерами уже после вашего основного. То есть здесь какие правила? Ну первое только правило. Э, первое правило это нужно иметь выдержку, потому что ни один э, продукт не принимается в первый же день, как вы правильно вчера сказали, как бы только Покемон Go за неделю, а все остальные почему-то это не получается. Мы выверили для себя определенный срок проверки в трехлетний период. Если в течение трех лет ты показываешь динамику и, и закрепился на рынке, что-то произойдет. Нельзя ждать на, на первый, на второй год. Поэтому бизнес-идей проверяется тремя годами. Вот каждый из наших проектов вызревал на три года, вот как с Джелмами. допустим, мы увидели, что на третий год рынок принял, и мы начали его продавать уже в тех масштабах, чтобы назвать это серийным или, скажем так, потенциально возможным вывод на, на лидерство. Принял, вы имеете в виду, что э, рынок принял ваш товар Наш и емкость товар. его сохранилась? Либо вы еще и рынок создавали как таковой джема? По идее мы увидели тенденцию, которая в течение трех лет подтверждала свою правоту. То есть мы видели, что рынок растет, в течение трех лет он продолжает расти. Это означает, что это правильная ставка. Это не случайная корреляция. Э, мы, мы сделали ставку, увидели, как бы, что он есть, но не знали бы емкость этого рынка. В течение трех лет мы увидели... Э, что по деньгам это нас удовлетворяет, нас удовлетворяет его доходность, нас удовлетворяет его синергический эффект для нашей дистрибуции. Ну то есть все равно было такое, давайте попробуем. Давайте, да? давайте есть, попробуем, мы да. По Вы рынка не считали. Не считали конкурентов не было в целом да то, серьезных то есть серьезных вообще ну именно поэтому туда пошли что не было не да, серьезных конкурентов рынок был не структурирован по большому счету да то есть поэтому вы туда и ну пошли. в принципе это, сейчас остаются только такие ниши где находишь не структурированный рынок неконсолидированный рынок не консолидированный. где ищешь рынок в котором нет определенного лидерской позиции тот который э, лидер который э, убивает рынок Mm -hmm. То есть если мы пойдем сейчас опять вернемся к лапше, то Ролтон это тот э, монстр, который убивает как бы всех конкурентов на корню. Убивает или покупает? Вот как он поступает? Он убивает тем, что ты не можешь с ними конкурировать за полку, потому mm -hmm. что его возможности взаимоотношениях с, э, с, с сетями и с, э, с продавцами гораздо выше и сильнее. Он может дать отдельные бонусы, за который ты не сможешь эти заплатить. Mm -hmm. Но его э, сила марки позволяет это, Наценку, э, в наценке на это держать. То, что он оплачивает сетям. Да, тоже оплачивает сетям. Когда приходишь на умнейм, естественно, у тебя этой премии брендовой нет, и ты ограничен своих средствах. Два момента. Первый – неконсолидированный рынок. Второе отсутствие... – терпение. <coughs> Третье. Отсутствие, первое – неконсолидированный рынок, отсутствие брендового лидера, который бы давит на да. этот рынок. Второе – нужно терпение. Терпение три года. И в третьих, естественно, само по себе бизнес-иджер прибыльная. Модель должна быть прибыльная сразу. Какой интернет вы закладываете маржинально, чтобы в этот бизнес идти? На бумаге должно быть выше 50%. Маржинальность. Маржинальность, да, выше 50%. Потому что когда на бумаге 50, на деле 10. Когда ты посчитал, у тебя 25%, даже не начинай. Потому что ты что-то забыл точно. 100% согласен. А какие, помимо наличия крупного оператора на этом рынке, какие еще причины могут быть того, что этот бизнес не пойдет? Вот были Нет. ли другие причины? что вы Основная ошибка людей, которые начинают этот бизнес, не, они не совсем понимают вообще э, структуру этого рынка. Знаете, как бы, если ты никогда не работал в общепит, не, не лезь, пожалуйста, как бы в общепит. Если ты никогда не работал в торговле, то есть не, не лезь в торговле, то есть много э, причин, которые отсекаются по причине того, что ты не, не можешь быстро овладеть навыками данного рынка или понять его. У вас был такой пример в вашем на вашем опыте? Да, мы начинали, допустим, работали когда с Хорикой. Мы запускали продукты для хорики, но совершенно не понимали саму структуру продаж в этой хорике. Мы думали, что наша дистрибьюция способна обслуживать также и хорику. И в какой-то момент мы сообразили, что наша неудача кроется не в том, что у нас плохой продукт или неправильно построенная э, бизнес-модель. Мы увидели, что сам по себе компетенция в продажах наша недостаточная. В хорике. В хорике да. mm -hmm. То есть мы не можем обслуживать рестораны, хотя мы вроде родились соусами, чтобы прийти в да. ресторан. Mm -hmm. Но этой компетенции у нас нет. И мы этот рынок сдали. Угу. А развитие, становление федерального лидера в отдельных категориях, это у вас органический рост или вы используете и покупку конкурентов? Вообще покупка конкурентов это такой миф о том, что ты купив конкурента, получаешь его рынок. На самом деле никогда не получается приобретение конкурента вместе с его рынком. Потому что рынок, который всю жизнь боролся против тебя, за тебя работать не будет. Вот мы приобрели э, компанию Обжорка. До того, как мы ее приобрели, они делали порядка 700-800 тонн продукта. Когда она интегрировалась в нашу, это стало 300. Годовой? Месячный? Нет, 300 Месячный. тонн в месяц, да. Угу. Потому что а производитель А внутренний... чего? Что да. он производит? Он тоже майонеза производил, угу. соусы. Каннибализация внутри э, брендовых категорий, она очень э, беспощадная с точки зрения, когда два конкурирующих э, продукта объединяются в одну дистрибуцию. Mm -hmm. Поэтому, э, если говорить о покупке конкурентов, это не самое лучшее э, приобретение. Вы потеряли больше 50% их объема. Да после продажи. Я, вот да? я бренд знаю, оставили, да? знаю, вы их бренд оставили. Да, да, мы торгуем локально этим брендом, У -у -у. и не очень довольны этой сделкой MD. Хотя вот я знаю примеры, когда Но продавцы люди... довольны, наверное, все-таки, да? То есть продавцы. Они очень довольны? Они, нет. Они тоже недовольны. Если были бы были несчастливы, они, наверное, больше бы его продавали. Потому что мы получили урок из этого, что не надо покупать своего конкурента. Нужно покупать те товары, которые те, те бренды, которые синергичны mm -hmm. э, в, с твоим брендом. Вот, допустим, э, пример ребят, которые Яшкина. Они купили, допустим, не, не производители еще одного конечной продукции, они купили производители семечек, бабки на семечке. Mm -hmm. Тем самым они улучшили свою позицию на рынке. Они купили кириешки, и тем самым они получили еще одного лидера с, еще в новой категории. И mm -hmm. они владеют брендами, лидерами в трех уже категориях уже. Mm -hmm. А может сейчас уже четырех, я не, не совсем. Э, Посвященных бизнес-модель. Но мне понравился сам подход MDD, в том, что они не подключали конкурентов, они создавали позицию на рынке вообще. То есть они растут э, по другому принципу. Ну вот вы вначале сами сказали, что э, заниматься тем, в чем ты не профессионал, не стоит. Это не противоречие вот сейчас э, вот этого этой теории тому, что вы вначале сказали. Они покупают все-таки продукты не в той отрасли, то есть не в той специализации, в которой они работают. Они купили как раз в той отрасли, потому что они рассматривают бизнес модели как B2C. Угу. Для конечного потребителя. Для конечного потребителя. Они работают над тем, чтобы занимают место или пространство в отдельно взятом магазине. Их задача стоит, получить 20% продаж отдельного магазина, неважно, что там, потому что они работают с магазином, то есть у них бизнес направлен в том, что производители работают с магазином. И То есть они просто увеличивают свою СКЮ в магазине, соответственно, их логистика начинает быть конкурентоспособной, и в-третьих, они способны уже управлять этим магазином с точки зрения дебиторки, с точки зрения выкладки, с точки зрения взаимоотношений с покупателем. А если говорить о несвязанных да, вот у вас же есть успешный опыт? Вы после основного производства пошли в ритейл, это же совершенно несвязанные бизнесы, и он у вас очень успешный. То есть при наличии уже сильных федеральных игроков, в том числе и здесь у нас в Татарстане, вы смогли занять серьезные места. Ну, давайте мы поговорим об этом бизнесе не как ритейл, это, это два бизнеса в одном. Да. Это коммерческая недвижимость, да. потому как я как инвестор Строю, и сдаю в аренду самому же себе. Саму же себе, примерно с таким же успехом сдавать кому угодно: угу. или магниту, или пятерочке. Угу. В этом плане, как бы, это свободный рынок. Да. И где-то, допустим, может выгоднее сдать и конкурентам. Чем самому. Чем саму себе. Угу. А операционный бизнес, который занимается ритейлом, это уже отдельный бизнес-модель. Они не взаимосвязаны. То есть вы два бизнеса запустили сразу. Да, это два бизнеса. Причем приоритетным является э первый. первый. Для меня, как, ин, как инвестора, потому mm -hmm. что это родилось как инвестиция в недвижимость. А потом в отсутствии федеральных игроков мы создали своего аренда, э, арендатора. Понятно. То есть вы построили, никого сдать не смогли и начали вынуждать... Мы понимали, сами... что тот формат, который мы строим, еще нет оператора. Гипермаркет тогда не было. Mm -hmm. И мы думали, что э, в, в этом сегменте нужно или ждать рынок, или создавать его самим. Угу. И мы пошли создавали со, сами рынок и получилось удачно, потому что в тот момент э, рынок гипермаркетов пустой и мы успели до прихода федеральных игроков заявить о себе и занять место на рынке. Угу. Вот это называется успех серийного предпринимателя, там, как Тиньков переключается с одного бизнеса на другой, да, то есть и здесь также зайти в новую сферу и э, стать в ней. Успешно. Вот здесь какие он, он более как бы рискованный, потому что он делает скачки, выходя из одного, переходя да. в другой. Он здесь, обязательно выходит, да. да мы здесь не выходим, и поэтому для нас как бы это более такая сдержанная модель, мы в любой момент можем сделать шаг назад. Угу. А у Тинькофф он уходит, и все, и вперед. Да, да. Из он глагол, такой смелый парень. Но это реально. <смех> вот, у меня есть такое представление. Я смотрю не только в, в предпринимательстве, да, и в спорте, и в политике. Есть люди, которые просто выделены э, Всевышним, и все, к чему они не прикасаются, у них все получается. Нет вот такого э, мнения. А есть ведь люди, которые, знаете, вот они и талантливые, да, то есть и умные, там, и трудолюбивые. Все делают, но вот закрыты у них пути и все. Есть такое вот у вас а, представление? Вы верите в то, что вот ваш успех он связан с тем, что а, вы особенный, то есть что вот, а, вам дал да, в, а, Вселенная, вам дала вот эти возможности, чтобы вы что-то для этого сделали, чтобы вы с этим что-то сделали? Нет, такого нет. Так, мне кажется, это что такое, такое заблуждение, и оно опасное тем, что когда начинаешь ты верить, в то, что все, что у тебя получится, все, что ты захочешь, это опасная вещь, она приводит к банкротству. Нужно быть более критичным самому себе и искать более приземленные причины твоего успеха. Например, что я такой удачливый, потому что у меня папа миллионер, а не потому что я там... У вас вот, э, как, какие три основные вот, э, причины вашего успеха? Ну, основная причина, я уже говорил, что вовремя родился. То есть мы попали э, в растущий рынок, который прощал все. Да. И мне было время научиться, в отличие от сегодняшних предпринимателей, которые выходят на рынок, у них этого счастливой возможности нет. Пробовать, и им, чтобы все, чтобы все прощал рынок. Мне прощал все этот рынок, Ошибки. и поэтому я у, научился на своих ошибках так, mm -hmm. таким мудрым стало Это вот со мной. Второе, конечно же, что мы попали опять же в нужное время, когда легко было собрать команду. То есть это была такая эпоха, когда люди верили, что можно на пустом месте сделать что-то. Сейчас людей, которые заканчивают школу, готовых идти в предпринимательские пути, в десятки раз меньше. и Поэтому 108. собрать команду Тяжело, потому что люди выходят и говорят, я буду учиться по этой стезе, потому что я буду энергетиком. Угу. И они более прогнозируемый и более нацелены на результат. В наше время, можно было на улице собрать команду и убедить их, что вот мы будем делать то-то, то-то, и они пойдут. Но сейчас, наоборот, на рынке, например, больше профессионалов. Есть, да. Поэтому все... Взять вот, вот этот вот момент принятия решения, кем ты будешь, наступает раньше, и люди идут долгий путь, не отвлекаясь на, на сторонние. Uh -huh. А у нас команда людей, которые учились в, в, универс... ну, в институте преподавать тру труды и ОБЖ, поэтому убедить их заниматься майонезом было легко. сейчас, допустим, привлечь человека из финансового института, сказать, да, ребят, давайте бросим все, начнем майонез производить, скажут, "Не, нет, нет, мы в банке будем работать. Да. То есть рынок труда как бы оказался существенный. И тем более мы же говорили о том, что это провинциальный город, и это действительно и особенность, и специфика того, чтобы запускать федерального лидера в провинциальном городе. У нас тоже есть проекты в небольших городах и действительно там очень сложно найти кадры, особенно на уровне топ-менеджмента, которые должны владеть и видением. Да, нам рынок дал возможность 10 лет, чтобы мы выросли вместе с ним как профессионалы. Сейчас это невозможно так сделать и поэтому те ребята, с которыми я сейчас работаю, они действительно профессионалы, они это штучные экземпляры, которые могут делать вот определенные вещи очень хорошо. Найти где-то на рынке еще таких невозможно. И в то же время это наши конкуренты преимущество, они уже никуда не уйдут, потому что в Елабыге больше нет федерального масштаба бизнеса, и поэтому мы с ними обречены быть вместе и обречены или на успех, или на провал вместе. Поэтому mm. их мотивация к труду гораздо выше, чем простого наемника. Я э, два года назад спрашивал этот вопрос, но... Прошло два года. Что сейчас вас, Леонид Анатольевич, мотивирует каждый день вставать утром и идти на свою дорогу бизнеса? Да, наверное, у человека меняются приоритеты по жизни. Каждые 10 лет, наверное, этот вопрос задавать самому себе регулярно для того, чтобы понять, ради чего. Я буду задавать каждые два года? Да. Ну, два, года, два года можно, наверное, и чаще. Наверное, уже не деньги, да, наверное, уже не деньги. Наверное, мы ее достаточно уже заработали для того, чтобы как бы не думать о прям реальном финансовом состоянии, но до сих пор хочется сделать какое-то новое открытие для себя и новое открытие для рынка. Потому как мы все равно меримся своими интеллектуальными возможностями. Всегда хочется доказывать, что ты умнее, чем твой сосед, но у меня в отличие от других людей есть возможность, инструмент. Это уже как бы те финансы, которыми я обладаю, и та команда, которая есть. Вы видите сейчас, в чем вы это сделаете? Видите эту цель уже? Или ищете? Мы ищем, потому что те цели, которые два года назад мы ставили, они как-то уже обрисовались в определенную бизнес-процесы и как-то не перестают быть интересными. Да? Всегда интересно заниматься чем-то новым. Uh -huh. Вот везет тем, у кого есть кому передать, вот идею ты выносил, родил и передал на управление. Угу. А есть люди, которые рожают их регулярно и бросают, и, и некому подобрать, некому выкормить. Да. И поэтому они серийные предприниматели, но, к сожалению, за ними как бы выжжена земля. Вот себя сдерживаю в том, чтобы не рожать этих детей достаточно много, потому что у меня ограниченное количество менеджеров, кому можно отдать. Если им передашь нового ребенка, то самого основного могут они загубить. Утопить. Да. Мы даже регулярно на свою планерку занимаемся тем, что убиваем новые идеи. Ваши идеи или всех идеях? В, в, в основном ваши, В том числе, том числе и мои. То есть я сижу, у себя сдерживаю и приучаю свой там менеджмент быть очень агрессивным по отношению к новым идеям для того, чтобы на этапе даже обсуждения подверглась абсолютно любыми кем-стресс-тестам. Леонид Анатольевич, наша программа подошла к концу. Я восхищен тем, что вы после такого... Длинного пути, ваша энергия, бизнес-энергия, она только растет. Она видна здесь у меня в программе, видна с ваших слов, как вы работаете с командой. Я хотел бы вам пожелать найти эту великую идею, и реализовать к, следующей, к следующему нашему интервью. А с вами был Айдар Булатов. Если Барышев может ставить новые цели и двигаться к ним, то это можете сделать и вы. До новых встреч. Спасибо.